Хотел еще такую тему затронуть. А, вообще, почему именно мы? Почему лучше выбирать нашу компанию, в отличие от других? Просто, ну, на самом деле, за все это время, особенно за последние, не знаю, две недели, столько м -м, всякой интересной информации приходит. И а что хотел рассказать. Сейчас на рынке появляются новые-новые новые коллеги, которые занимаются, стали заниматься мойками самообслуживания. Ну, если честно, да, я не то, что пытаюсь кого-то там захайить или там... С... Сказать, что мы лучше, они а не хуже. Нет. На самом деле, эта штука работает абсолютно по-другому. Смотрите, что получается, люди, которые не занимались мойками, которые не знают, как, как вообще, устроен вообще принцип работы мойки самообслуживания, Поверьте мне, мы до сегодняшнего дня, да, конечно, мы не идеальны, нет идеальных, нет идеального оборудования на рынке, нет оборудования, которое там прям работает шикарно и все такое, не бывает такого. И кто думает, что он, вот я закажу вот той и заплачу там 2 миллиона, 3 миллиона и там будет все зашибись, не будет, там все равно тоже будут какие-то проблемы. Эти проблемы, они решаемы, просто есть разница. У нас, мы, которые занимаемся этим оборудованием уже 10 лет, каждый, каждый день, если вы просто на один день побудете со мной рядом, я без проблем, я готов с вами... Провести целый день. Вы просто посмотрите, чем мы занимаемся целыми днями, чем я конкретно занимаюсь. Наверное, у вас поедет крыша, Вот, если честно. Мы целыми днями, днями думаем, как сделать так терминалы, чтобы там ничего не происходило, чтобы там это было удобнее для клиентов. Мы разрабатываем новые платы, что-нибудь там интересное пытаемся найти в этих платах, исправить, добавить какую-то дополнительную функцию, сделать. Мы пытаемся в оборудовании, каждый день у нас идут обсуждения, что еще можно сделать, чтобы оборудование работало лучше, чем оно работает на сегодняшний день. Что еще можно добавить? Мы обязательно, мы мониторим всех наших коллег на рынке. Вот честно, на рынке есть две-три фирмы, которые реально, я к ним очень уважительно отношусь. Вот парни реально делают хороший, хороший продукт, вот реально делают хороший продукт. Ну таких единицы. Мы стараемся, понимаете, мы стараемся... Делать так, чтобы клиент всегда оставался доволен. И нас таких, нас там несколько, не буду перечислять э, названия, но реально, таких несколько фирм. Ну, в основном 90% на рынке то, что сейчас появилось, особенно, когда вы покупаете это за какие-то копейки, вы думаете, что вы на чем-то сэкономили, и тут э, у вас будет все работать хорошо. Да не будет работать. Мы видели, которые объекты, которые сейчас ставят там дешевые купюрники, бушные дешевые купюрники. Там э, не соединенное вообще электричество есть. Да? Ну поймите, вот нельзя сделать, например, если там э, лист железа, ну, к примеру скажу, там 10 рублей стоит лист железа, там 5 рублей стоит болты, там 10 рублей стоят гайки. Собрать это и сделать дешевле, один кто-то сделает это дешевле, другой дороже, но нельзя так сделать, невозможно так сделать. Поэтому, если вы хотите действительно качественный продукт, подготовьтесь к этому, за это лучше доплатить, заплатить больше, но реально получить хороший, качественный продукт, чем получать то, что сейчас предлагают на рынке за какие-то копейки. Я думаю, мои коллеги, которые занимаются, и те честные, порядочные люди, которые занимаются продажей оборудования, они подтвердят мои слова, что э, ну, кому-то просто без разницы, понимаете? Он продал оборудование, ему пофигу, он просто отключил трубку или вообще просто не поднимает телефон. Я знаю 90% на рынке коллег, который занимается оборудованием для моих самообслуживания, именно так и поступает. Мы никогда так не поступаем. Все наши клиенты это знают. Да, иногда было вот три года назад. Последний пример это когда три года назад наш клиент установил с нами оборудование. Оборудование тогда не было прям такого идеального качества. Да, какие-то тоже были проблемы. Да, тоже был какой-то негатив. Но мы всегда оставались на связи. Мы всегда старались решить любую его проблему. Мы всегда помогали ему, старались запчасти по себе стоим. Ну, чтобы в результате кстати, что получилось? Клиент приезжает к нам и говорит, пацаны, я готов у вас еще заказать оборудование, мне все равно приятно с вами работать, вы молодцы, вы всегда отвечаете за свои слова и э, всегда на связи. Вот это самое лучшее, понимаете? Вот это самое лучшее. И как я вот, я вам скажу, у меня тоже изначально был такой же путь, когда ты выбираешь себе... Просто ставить оборудование, просто собрали что-то. мы тогда только начинали. И я не, не понимал, как правильно. Сейчас, когда я знаю, как работать правильно, как должно грамотно работать оборудование, когда я знаю, сколько человек должно обслуживать вас, чтобы у вас все работало хорошо, я, я поверьте, я все это делаю. У нас реально, у нас, кто у нас был, знает, сколько у нас человек. Несмотря на то, что э, мы вроде маленькая компания, но на самом деле у нас работает 32 человека. Сейчас у нашей компании работает 32 человека. Пять человек минимум из них каждый день отвечают на все ваши вопросы. Они подключают вам электрику, помогают вам с, с постройками, они отвечают на все там ваши вопросы по поводу оборудования, там помогают монтировать, если вы пять человек только из этих. И дальше это монтажники, это отдел продаж, инженерный отдел, Ну в общем, много чего. Ваше предложение самое лучшее, вы молодцы, респект, вам и еще больше успеха. Огромное вам спасибо, мы... Ну, кто нас знает, в общем, уже это все видит. И, кстати, я много сейчас заметил людей, которые там газуют, там у нас команда, там что-то, что-то рассказывает. Я смотрю, они увидели у нас это. Я не то, чтобы пытаюсь там что-то придумать, я не то, чтобы там беру это с какого-то, ну, просто ляпнуть, где-то прочитал в книжке или увидел по телевизору. Ну, реально, я горжусь своей командой. Это самые кайфные пацаны. Кто знает, кто приезжал к нам и кто общался с нашими маркетологами, цеховиками пацанами, отделом продаж, все знают. Мы как одна большая семья, просто мне приятнее. Я провожу здесь большую часть своей жизни, и я хочу приводить ее среди близких мне людей, близких по духу, близких по принципам, каким-то моральным, этическим. Поэтому, ну, я подбираю таких людей, похожих на меня. И я думаю, все, кто нас знает. Они знают, какая у нас команда. Это лучшая команда. Вот я клянусь вам, это лучшая команда. И если мы, кто знает, например, да, если вы в отдел продаж звоните, поверьте мне, если у вас какая-то проблема, вы позвонили в отдел продаж, он просто, он же не выкидывает трубку там или что-то. Он звонит к нам в цех. Он говорит, парни, вот у меня клиент такой-то, такой-то, нужно решить его задачу. Давайте, звоните, решайте там, что нужно. Если надо, я сам приеду, что-то отвезу. Вот так это происходит. Никто не остается без внимания.